всем привет рада вас приветствовать на своем канале благодарю всех за внимание то что учитесь хотите быть счастливыми и сегодня я хочу поговорить о том как построить свой внутренний фундамент свой внутренний стержень свою внутреннюю опору наша внутренняя опора это наши ценности и начинаются они с глобальных вещей по сферам жизни проходимся я тут записала, самые основные – это шесть сфер жизни. Это личные отношения, это дружеские отношения, вообще, в принципе, отношения с людьми. Деньги – это то, какого финансового уровня вы хотели бы достичь в идеале, если бы было все возможно. Отдых, свободное время, как бы вы хотели проводить свое свободное время – Любимое дело, как оно выглядело, это какой-то бизнес или любимая работа по найму, удаленная, либо офисная, либо в путешествиях. И последнее это родительство и дети. То есть какую ценность на сегодняшний день несет для вас родительство, нужны ли мне дети, для чего они мне нужны. да, И как бы я хотел воспитывать своих детей и как реализовать себя в роли родителя. И это все, вот, скажем так, исток, исток реки, да, то, с чего все начинается. Это самое главное понять, чего я хочу конкретно в этих сферах жизни. Когда вы начинаете разбирать, например, отношения, какие отношения хочу, многие там говорят, ну, хочу, чтобы был заботливый мужчина, хочу семью. Но это же просто слова, но за этими словами должен стоять какой-то образ. Согласитесь, что семья, семье рознь. И есть семьи, в которых счастья не видать, и лучше бы вообще без этой семьи жить, да? Лучше одному, чем в такой семье. Поэтому нужна как бы целостная картинка. И для этого нужно понимать, если вы женщина, свою роль как женщина в этой семье. И то же самое у мужчин. Какова ваша роль в этой семье? Да, чтобы создать эту семью счастливой, гармоничной, чтобы в этой семье была любовь, процветание, чтобы все в этой семье были счастливы. Вот таким образом формируем свои ценности до конкретики. Этот процесс может быть очень длительный, потому что очень часто мы жили по шаблону, да, по какому-то, либо обществом навязанной, но чаще всего это родительские установки какие-то, да. И теперь нужно сформировать какую-то свою картину мира, в которой вы могли бы быть абсолютно счастливы. И здесь самое главное отталкиваться от принципа, что возможно вообще все. Пусть сегодня, на сегодняшний день вам кажется, что что-то невозможно, этого не может быть, но позвольте себе мечтать по полной и будьте искренни с самим собой. Конкретика обязательно. У вас должен быть четкий образ, четкое ощущение, когда вы формируете эти ценности. И вот таким образом строится внутренний фундамент. Начинаете от истока и идете к реки. У вас будет формироваться множество э, разветвлений да, из этих сфер жизни. Вы начнете понимать, что вот этого в отношениях я терпеть никогда не буду, а вот это вот мне обязательно. Да. Можете также опираться на прошлый опыт. Даже если он был болезненный, отталкиваясь от противного, понимать так, вот это я поняла, что я не приемлю в своей жизни. И вместо этого я хотела бы, чтобы было вот так. И можете прям целую тетрадь списать своими ценностями. Постоянно вести внутренний диалог, представлять это в своей голове как образ. И отслеживать свои ощущения на этот образ. Это то, с чего все начинается. Психологическая работа. Понять таки, чего же я хочу на самом деле. Вообще от жизни, для чего я живу и куда я иду. Очень часто люди приходят на консультацию, у них вообще нет никакого внутреннего стержня, нет абсолютно никакого понимания, чего они хотят. И здесь вам психолог не поможет. Психолог не скажет вам, чего вы хотите и куда вам идти. Поэтому прежде чем вы идете на консультацию, пожалуйста, определитесь со своими ценностями и попытайтесь понять, чего же вы хотите от этой жизни. И от разных сфер жизни. Конечную цель нужно сформировать прежде, чем идти к психологу. Ведь психолог всегда говорит, когда вы приходите на консультацию, какой у вас запрос. И поэтому без запроса консультация будет неэффективна. Обязательно нужно знать, чего вы хотите. Эти внутренние ценности, этот внутренний фундамент, если вы его сформируете, у вас дальше уже все пойдет по накатанной, скажем так. Вы поймете, как принимать решения. Если вот это все будет сформировано, последнее, что останется, это научиться соблюдать личные границы и действовать с верой в лучшее. Все остальное прикладывается. Скажем так. Если соблюдены уже все принципы, да, вы сформировали свои внутренние ценности, вы научились выстраивать личные границы, уважать личные границы партнера и пропускать через себя, скажем так, быть источником любви, это уже называется здоровая, гармоничная, целостная личность. Обычно это очень счастливые люди. Все стремимся к этому. Спасибо всем за внимание. Рада была с вами поделиться. Интересной информацией ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих видео. Пока-пока.